определенная какая-то вот своя изюминка, которая не повторяет ни один город России. В Сибири особенно просто приехать в Новосибирск, и здесь во многом себя попробовать. Это и всякие танцы, и вокал, и просто различные другие конкурсы, и это очень вдохновляет. С днем рождения, Новосибирск! С днем рождения, Новосибирск! С днем рождения, Новосибирск! С днем рождения Новосибирск! С днем рождения, Новосибирск! С